это делается от души для души, и людям обязательно понравится. Вот это по жизни оправдывается. По мнению Ментимера Жамиева, настало время обратить более пристальное внимание на изучение такого значимого историко-культурного памятника Татарстана, как Беляр. Адель Шамилова, Диана Паскарь, Ленардо Вольтьяров, Универ -Ньюс.